Данное И видео создано в развлекательных пожимиться. целях, все показанное сегодня по изобразию. ТРЕГО! А меня, семечек! А мне. Ребятушечки, вы посмотрите, сколько снега навалило. Жесть! Но я решил укомплектовать себя вот такими берцами, чтоб снег в ноги не попадал. Первая кормушка у нас сегодня. Сейчас примерно час дня. Посмотрим, чем удастся поживиться. Ведь очень охота поживиться. Первая находка. О, медный кабель. Офигенно. Так, надо аккуратненько рвать, чтобы не это, не на мусоре. тебя тут и так срачно. Ну что поделаешь? Все, снегуры, бетушечки, все. Ммм, кусочек шаверми. Лучок. Ммм, хлопья, ребят, обалдеть. Gold Honey Hold Fleckets. Офигеть, это с медовые они. Обалденные хлопья, ребят. Дим, смотри хлопья. Все ты А что это? Не хлопья, что? Ли? Так это говно. Кошачьи говно. Я-то думал хлопья. Такие шоколадные. Клеёнка. это же для этих. Для покрышек. Или просто пленка. Обалдеть, это нам надо. Берем. Вот еще пленочка, ребяты. Сколько пленочки-то. Нам надо она. О, подделки, ребятки. Кто-то делал вот такое вот дерево с листичками. Вот еще дерево. Подделки дети делали. венечки. это в баньку. О, это венок. Венок из листьев. Прикольно. Охренеть, чехол от 11 айфона. А, это от 12 -го. силиконовый, ребят. Слушайте, интересный пакет. Мечта. О, это мечта, да. Только разбитая. Ля, шлепанцы. Шлепанцы по дому ходить. Вроде нормальные. А не, побитые вот здесь. Какие-то штаны. Нормальные штаны, кстати. Клетчатые, это модные сейчас они. Вафельки, ребятки, вафельки. Печенюшечки. Там вроде бы эти орешки. За сгущеночкой. Мм, оно вроде бы свежее. Да, свежее. Вот орешки со сгущенкой. Мм, я сейчас буду их есть. Обожаю орешечки со сгущенкой Ммм, червячков внутри нет А значит есть можно Будешь? Я не А я буду А пока я прокачиваю свои скиллы на кормилицах Ты можешь прокачать свои в топовой игре Lords Mobile это топовая мобильная стратегия с 3D графикой и миллионами игроков по всему миру. Здесь вы можете тренировать армию и качать героев, заключать союзы и уничтожать врагов. Большой акцент здесь делается на командной игре, правильном формировании армии и быстрой реакции во время боя. Без смекалки очень хорошей команды вы здесь станете очень легкой мишенью. Если же вы будете играть в хорошей гильдии и будете правильно формировать армию, то сможете побеждать даже противников, превосходящих вас числом. Буквально на днях в Lords Mobile вышло шикарное обновление, в котором вышел новый игровой режим в стиле защиты башен. Он наверняка вам понравится. И теперь внимание, качайте игру по моей ссылке в описании либо через QR-код на экране, чтобы гарантированно получить набор стоимостью 350 долларов, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы скачиваете игру впервые. Кроме этого, качайте мощь по максимуму. Если скачавших будет больше 300, то игрок, который прокачает замок до 15 уровня на 10 день после выхода видео, займет первое место в рейтинге мощи, получит AirPods Pro. Свой рейтинг мощи, а также количество скачавших, вы можете увидеть на странице акции по ссылке в описании. Призы очень достойные, поэтому переходите по ссылке в описании и постройте свое королевство в Lords Mobile. усички. Какая насытная, но снежком запорошила. Меня это не остановит, ребятки. Надо найти что-то классное. о трусики трусики дим берем нюхательные обалденные беру вы нас с гаджетами Да, я Дай уже, гляну -то вода торчат топовый гаджет дим классный гаджет Да ладно ну, поделюсь! О, раз гаджет, фен, два гаджета, ут утюжок, охренеть, это кожа кобры, прикинь, это шкура змеиная, ребятки, это реально змеиная кожа, Тут там змея что ли, высыпаем, о, нифига себе, универсальная зарядка, балдеж, мышечка. Logitech. Я такие часто нахожу. Ой, и передатчик есть, значит, рабочая. На рынок берем. Impietribleer. Охренеть, какой он шляпный. Эксплей. Еще универсальная зарядка. Ну, кожа змеи, это, конечно, меня удивило. Ведь это у кого-то реально дома змея живет, которая кожу скидывает. Да, да вообще од... Один, одно барахло. О, кекчук. Или что это? Ядреный корень, хренодер, ядреный. Ребят. Ребятки, я люблю вот эту тему. Ел хренодер, вкусная штука. Срок годности-то у него какой, он вообще запечатанный. 20.08.2021 года сделанный. Он, наверное, просроченный. Срок годности 8 месяцев, да, он просроченный. Но ему ничего не будет, я думаю. Ну, чулочечки берем. О, нифига какой веник. Заметать можно. Щеточка. Вот чисто щетку одну возьму. Просто трубка поломана, а щетку продадим. Как же неудобно рыться, вот когда все в снегу. У меня уже руки почти промокли. Кроссовок какой-то. Да это шляпа с Хачиндем магазин. А что на продажу может взять этот Девидед? Ну, в принципе, они относительно целые. А, не, пятки порваны там. Вот эти, да, может купят. Они целые? Страдивариус. То уже получше, чем Айчидем. Пивасик? Не, меня не няде. О, это же это, блузочка, кофточка, сексиопильная в Ммм, мне сразу запахло это. Вы поняли чем? О, еще шортики Ну, короче, это ночнушки Кормилица Может повезет, что найдем здесь О, что-то есть Снимок какой-то Охренеть, снимок колена С разных сторон, походу Лапти, вот это реальные лапти Такое брать не буду А вот это на продажу пойдет, если целые Так, вот вроде целые, держи А, да, кушать хотите О, яичко Самодельная яичка брелок А, это шапочка. Какой-то еще веревка. А это что? Что это такое? О, это календарь. 21 год. Тут уже 2 надо. Смотрите, ребят, что нашел. Запечатанная. Это вот эта мозаика, плитка. Обалдеть. Артенс. Тоник. 30 на 30 сантиметров, 4 миллиметра Это как бы для душевых кабин Ну, для ванной поверхности ванную комнату Тут еще церезит Вот такой мешочек Клей для крепления Керамической плитки Обалдеть, ну куда нам его брать кто так плитку клеил Вот остатки выкинул и клея, и плитки Опа А мне? Однораска! Ребятки, одноразочка Я их собираю Я урвал. Куртку урвал А что за куртка такая? Атлантик Не, Мне кажется, это американская она Ребят, ну это американская по-любому Пуговицы такие классные Надо брать на продажу Берем Ого, гоночные покрышки, ребятки Обалдеть, тоненькие Смотрите какие Иди померь, померь. Было бы мне их куда ставить У кошелечек стой, Пустой о, ни хрена себе, экобуцы, балдеть! Топовые ребятки. Подошва тут слегка треснула, но я думаю, это не повлияет на их скороходность. Горе Текс Эко. 43 размер. Но это, походу, вообще не оригинал вроде бы. Не похоже это на оригинал. Это с рынка, наверное, бутсыки. Да их никто не купит, жаль. Это не оригинал, точно. Наушнички от Apple, но это не Орик. И они еще и порваны. Опа. Что это? Пластиковые крепежи? Ух ты, это для труб? Что это за крепеж такой? Для труб как будто Еще крепеж всякие, уголки какие-то Икея, ребят Из Икеи, пистолет Это для клея Крепежи, блин, я взял, только я не понимаю Для чего они? Не понимаю, их не купят, наверное О, вынос выноскаты Вот это я давно не находил Открыточки Ох, рахаты лукумы Ух ты Засохшие, старые Старые лукомы лу лу лу лу мне не надо <связывающие> Зубы, ребят Миша, ребят Зубы, обалдеть, у кого-то Видите, у кого-то еще вот здесь Один зуб растет, жесть Соболезную, конечно У меня такого нет Кожаный ремень, порванный, кстати Но его можно починить я думаю, это на продажу набрать. Это кожа натуральная. О, это же поводок для собаки тоже возьму. А, он порванный. Провод, интернет. Клайн. Это, ребят, обалдеть! Вот, Дима, что нашел вот эту застежку. Это от этого пояса. Кельвин Кляйн. Синц. 68-й год, ребят. Представляете? Кто-то этот ремень в 68-м году покупал. Я не думал, что этой ферме уже так много лет, этому Кельвин Кляйну. Тут все целое, тут по сути болтик вот сюда прикрепить. И целый ремень Кельвин Кляйн. Вот качество, ребят. Поэтому Кельвин Кляйн так дорого стоит, потому что качество хорошее. Не уйти кормилица. <гас> Выставка обуви. Кожаная. Прошитая, кстати. А, треснула подошва. О, нифига, уголки. Шпильки, уголочки. Шпильки новые. Ну иди, иди, уходи отсюда да. Забирай свои шпильки Обалдеть, а какая шляпа Это самая дешевая Кубик-рубик Так можно наклейки отклеить И по-моему весь свет сюда приклеить Типа собрал С сушими накаями, Раз каями и два каями Вы посмотрите как помойка кормит а я уверен, что кто-то из вас никогда суши даже ни разу в жизни не пробовал. А кормилица их мне не дарит часто. О, хэми. М -м, сырок. Хохланд. Самокат био-йогурт. Фейхуа апельсин. До 1 декабря. Обалдеть, так он даже не просроченный. Паштетик хами. Йоргутик беру, сейчас поем. М -м, спагетти вот. Чайный пакетик. но ну, спагетти хорошие. Макфа. Оставлю бомжам, а йогуртик возьму себе. Ммм, mm, ребятушечки, як пахнет. Йогуртик вот этот. Он даже не просроченный, с фейхуа. Ммм, mm, он питьевой, ребятушечки, питьевой. Казочный. О, вот эти меня дядя. Это я забираю, ребят. Буду с рогатки обстреливать. Потом попозже выйдет видосик, где я буду рогаткой расстреливать эти кегли. А может еще куплю какие-нибудь пятярды? Это очень взрывоопасная тема. Вон еще один где ребятки они так взрываются это жесть это дядюня дядя чего еда а? иди сюда сушеные сухари для мест не столь отдаленных чё там дим аккуратно но она не так сильно накачена, как вот это что там Там скажем, советские часы кам... Ого. Они рабочие. Обалдеть, они еще и работают. А они разбитые. Обалдеть, ребят, вы видите? Ребятки, посмотрите, они тикают, они работают. Прям из бачка рабочие часики. Бренд Адифике Кассио. А, это фирма Кассио, а модель Эдифице. Целые почти, ну стекло битое. Шкатулочка. Ух ты, музыкальная. Крышечки от батареек нет только. Проводные джибельки и проводные М -м, наушнички беспроводные, нормальные джибели. Капец, на улице пасмурно. Ой-ой-ой, кто-то себе кое-что купил. Да. О, Хайнс. Чат не груша, соус для цыпленка. Изысканный. Обалдеть. Сумка для находок. Вот для соуса моего. А? Пальтишка. Пальтишка? Нядя. На продажу берем. О, что-то тяжелое здесь. О, мыльно О, для 30, плиты. 30, идиокарта. А Чего? Обалдеть, ребят, GT, GT, Force RTX 3070 здесь была. Конечно же, коробка пустая, но найти такую коробку уже топ. Обалдеть. Ее коробку, кстати, продать можно. Вот мыльно какое то непонятное. Тут еще есть. Ну оно все какое-то очень жидкое, как будто с водой разбавили. Очень сомневаюсь, что там мыльно реально есть. Там, наверное, водой разбавили его. Ну сейчас проверим. Ну конечно, что это за мыльно такое? Одна вода. Но зато синенькая, красиво. Ребят, реально красота. А здесь тоже вода? Ну да, тоже пенная вода. О, когтиточечка хорошенькая. У тетя меня-ня дядя. Ребят, как когтиточка вот поломалась, вот эта штука, видите? из-за этого выкинули. А так-то она вот целая. Это как раз для моей кошки. Соне нравится ее новый домик с помоечки. Ну что-то сейчас она не хочет когтя в него точить. Ребятки, помойка денег дает. Еще рубль. Кэшбэк. Дождевик это плащ. Юбка это. Я думал дождевик. Лориенте Бланс. Лориенте Бланс. Это дорогая фирма на огромную попку. Опа, Вынос нас хаты, ребятки. Куда летишь? Куда? Куда? С руки суешь? Я же это за... нашел. Иди отсюда, во! Иди отсюда, во! Аккуратно, вот не руки не ни суй, никуда суешь то О, Собакин. О, еще. Мишка. Мыльнорельного остатки. О! <свят> ребят, он почти полный. Охренеть. Это для мыльнорельного на присосках штука. Сеточка. О, тетя нядя мне. Сеточка для посуды посуду мыть. Охренеть. Тарелка нормальная. О, клеенка. Это для душевой кабины пленкой. Ребят, сюда находки скидывают до Ну капец он же дорогой. О. Шоколад и мусс. Energy diet. Это коктейли. вот это коктейли. До 2019 -го года просрок. Какой-то. О, это ж коробка для порошка. Мне не надо. Мне домой надо. Тут даже порошок есть. Ребята, охренеть. Вот порошок. О, а у тетя мне не надо. Это для моей кошечки, для сонечки. Буду с ней играться. Мутирующий мусс для умывания. Обалдеть! Мутирующий мусс для умывания. До 2023 -го года. Надо. А это чё? Дедушкин улей. Мед! Мед! Цветочный, ребятки! Цветочный мед! Слушайте, обалдеть. а он просроченный, не? Не знаю, срока не вижу, но меду ничего не будет, забираю. Воля, ребят, ля! Это для унитаза жидкость это! Похучая она, полная бутылка! Угу. Угу. И... И О, веничек Это вот так снег очищать Чтоб не кормушку можно было расхитить О, лё, какая сумка лё. Это для находок мне Сейчас полезу в этот бак Только надо его от снега расчистить Чтоб удобненько было Видите как я ухаживаю за кормилицей Ее надо окучивать Правильно И тогда она будет находки давить Ого, охренеть Ребята, там я столько электроники увидел, и все высыпалось. Балдеть, разные наушники, USB кабеля, блок питания, вот. Да как будто из магазина выкинули. О, еще блок питания, ля. Но это не оригинальный от Apple. Ну где вся электроника? Это ж подсветка. О, ребят, так уже веселее. О, весы! Но с эти напольные весы макс 150 килограмм забираю это продастся, <говорит> а? <говорит> да, я тиктокер, <говорит> да? Помойка кормит тогда. <плод> я вообще на ютуб снимаю, стребух канал. О, Искуди! Кто бы мог подумать, вот так просто валялось. ишкуди макс, ребятки. Вот сегодня уже две шкуди нашел и конфетки разные. О. О, нифига себе, ксенон в коробочке, ребятки. Фары типа, забираю на продажу. Я вообще думал, коробка пустая, он такая легкая. что нормально, ксенон, напольные весы, куча всяких USB-кабелей. Кроме трусиков, ничего ценного нету. Они с выделениями. Опа, штаны теплые, женские. Но ну, в карманах ничего нету. Я тут, ребятушечки, на другом чуть районе. Посмотрите на эти дома. Такие вот старые, советские. Опа. Это что такое? Брось сюда ненужную рекламу. Ух ты, так это с подъезда. Ящик для сбора этой рекламы. А из него кто-то пепельницу сделал. Интересный ящичек. Может забрать. Он относительно целый. Повесить куда-то. Заберу. Ммм, такая грустная кормилица, одинокая, тут вся в стеку. о, сколько макулатуры, это реклама какая-то, окружающий мир тесты, о, так вот они где кормилицы, спрятались за забором таким, рюкзак рыбок, ля, ребятки, качество вроде хорошее, похоже, конечно, на оригинал, лямки целые, молния работает, не? Тут работает молния. И тут, ребят, классный рюкзак. Ну, какой-то очень жесткий. Че он такой жесткий-то? Ты че рюкзак такой жесткий? Но он модный, ребят, мне нравится такой стильный. Кормилица дарит стиль. Забираю, а че бы нет-то? Крепкий, надежный, качественный рюкзак. Все потому, что это ребек, ребятки. Фу, а как воняет? Надеюсь, его не обосали. Ммм, ня-ня-ня. Ухти, сколько всего здесь. Ой-ой-ой, а это же мясные шкурки сальные, вот. Это такой бульон можно сварить на этих костях. А я же уже находил подобные шкуры. Из них сварил харчевидный суп. Если вы, ребятушечки это не видели то обязательно посмотрите. Я там насобирал еду с помоечки в баке, прям на рядом там сварил в кастрюле суп на помойке прям. Меня-то чуть не убили. Вот здесь посмотрите или вот здесь, не помню, подсказка появится и в описании к, к ролику. Опа! Что, нёрф что ли? А не, это не нёрф, но он поломанный. Стрелять это. О, горшок, точнее... Маленький мини-горшок. Вот это бачок с батареечками. И в них иногда выкидывают такое вот что-то ценное. Но открыть я его не могу. Мне ключа нет. Надо ключ раздобыть, чтобы можно было открывать аккуратненько брать. Павырбанки, там телефоны, и потом закрывать. Медный кабель это. Ну да, ребятки, медный кабелек. Беру. О. Это футболка, а не это штаны такие военные, камуфляжные. Капец от них воняет. Ля, чё ты там сидишь? Пеликан ебучий, иди отсюда, вам. О, это новая, эта штука для швабры, запечатанная. Вот это взять можно на продажу. Чемоданчик такой старый, М -м, от него еще пахнет, знаете, как жигулями или запорожцем. Опа. Какие-то вещи. Три века поэзии русского Эроса. Публикация и исследование. Нифига себе, что такое Эрос, я не знаю. Опа, что это такое? Где электроника? Где? Ребят, айфон. Обалдеть. Айфончик. Ребят, 5 s Охренеть, как я давно айфоны не находил, пытаюсь включить, ребят, реально я в шоке, 5С, -очка. битая, не включается, конечно, но у меня с собой пауэрбанк, обязательно сейчас пойду проверять, модель А1533, сзади вот тут вот нету этой части, две камеры вот, и сканер отпечатка пальца, 5С, обалдеть, неплохо, неплохо, постоял на зарядке телефончик, о, включается. Сим-карта не вставлена. Ну, ничего страшного. О, а это кто-то из бывших владельцев телефона. Нажмите кнопку «Домой», чтобы разблокировать. Так я пытаюсь. Оно не нажимается. Тут, походу, кнопка «Домой» не работает. Обидно. Но это классика, ребят. Если находится iPhone, он по-любому с косяками, из-за которых им пользоваться не получится никак. Там по большей части всегда пароль стоит. Поэтому не, Но не особо круто находить iPhone. Круто находить какой-то Xiaomi, там Redmi, там Notebook. А вот эта шляпа, ребят. Тупо шляпа. На запчасти продам его рублей, наверное. Ну, рублей за 800, и то не факт, что купят его. Так, дальше смотрим. Опа какая-то брошь, может какая-нибудь серебряная, не-не-не точно бижутерия а где еще электроника где еще гаджеты Нету нихера, нету, ребятки, нету. Но айфончик ништяк. Давно реально айфоны не находил. И, кстати, постоянно попадаются вот именно пятерки, пятески, четверки. Но вот шестерку найти, это прям нереально вообще. Но я думаю, еще годик, и будут шестерки выкидывать. Вещи какие-то. Так, это зимний свитер. О, вот это на продажу возьму кофта вот еще штаны какие-то ну, вот это можно на продажу взять так дальше смотрим вот еще может здесь тоже что-то будет опа какой-то чехол о очки нифига себе, слушайте они такие блин неплохие на вид бренд дакче а ну это для зрения очки не знаю может они для компьютера но на продажу возьму чехол какой-то zmaidl z zmaidln the. The z Попыты, ребятки, попыты, обалдеть, целые попыты или как их там, симплы-димплы, вот это обалдеж, вот это вообще неплохие находки, ой-ой-ой, ребятки, ой-ой-ой, это ж наушники беспроводные, это Apple AirPods Pro что ли, а нет, на Type-C что-то, о, кейс светится, ребят, он работает, видите, Охренеть, кейс светится, только наушников внутри нет. Это, наверное, какие-то Redmi или что-то там такое, не знаю. Модель CE79. Они еще в чехле, только наушников внутри нет. Так, теперь надо искать наушники. О, это же пульт управления этой селфи-палкой. Ни хрена, ребят, наушников нету. Капец, обидно, конечно. В принципе, ничего страшного, может, кейс кто-то купит без наушников. Кормилица за забором в этой будке? Или чё это? Контейнерная площадка. Опа. А мне книжки всякие. Фальшивый папа. О. Опа. Наушники какие-то с Алиэкспресса тут в коробке. О, планшетик Дигма. Нифига себе. Яйцо Фаберже. Ух ты, труба металлическая. Это мне не надо. Планшетик Дигма очень дерьмовый. Слушайте, ребята, это походу... Это нычка дворника была. Сто процентов. Интересная кормилица. Уго, Сразу коробка от Айкоса. О, внутри эта штучка для чистки Айкоса, походу. Чистка мне пригодится. О, какой кусок мяса, ребятки. Охренеть, сочненький Может собаки съедят И рис там Еще кусок говядинка Охренеть, и кружечки Можно мяска поесть, чаек сделать Ммм, кормилица Ух ты, это что до Доска для бега? Я могучий Хера дорогая она, капец вот У кого-то тут денег много Такие доски покупают Ребят, нифига себе. Это что, Луи Витон? Шарфик со значками Луи Витон. А вдруг это оригинальный Луи Витон? Но нигде бирок я не вижу. Но мне этот шарфик очень нравится. Я себе его оставлю. Но если был бы Орик, тут была бы по-любому где-то бирка. Но обалдеть, ребят. Нашел себе шарфик Луи Витон в помоечке. И вот еще один такой вот обычный шарфик. Ну, такой мне не нравится, но на продажу возьму. О, еще какие-то вещи здесь. Ботинок какой-то. Нифига себе, неплохой. Томарис. Бренд Томарис. Целый 37 размер. Слушайте, он еще и зимний. Хороший ботинок. Вот второй ботинок. Целенький. Ммм, ребят, классные ботинки. Мне нравятся. О, еще обувь. Еще какие-то ботинки. Мирис. Ситл Итали. Это в Италии сделано, значит. И вот второй, тоже целенький. Вообще, как новые. Охрененная обувь. На продажу возьму. Ммм, сисочки. Великолупские. Четыре штучки. Помжам оставлю. Может, поживятся там, кто захочет. Опа! Ребятки! Возможно, тут есть электроника. О, это ж этот, дырокол. Дырки колоть. Да он целый, забираю. Продам. Дырокол. О, Аж кудишка эта, одноразка. Проник в неплохой такой двор. Он, в принципе, открыт. И я смотрю, тут топовейшая кормилица. И вот кто-то уже на медь телевизор разбил. Охренеть, он какой большой был, ребятки. А с кинескопа медь-то не забрали. Вот медная катушка. Ну что-то неохота мне тут шуметь, разбивать. А что, а где мусор-то? Помойка, конечно, классная. Но а мусор-то куда выкидывают? Ого, ребят, охренеть. Ребят, вот это да. Сколько тут табличек выход. Смотрите, табличка выход. Три таблички выход. Это таблички с подсветкой, вот здесь контакты подключаются. Их же можно продать. И тут, походу, целый бак в этих табличках. Охренеть, ребят. Камера этого скрытого наблюдения с регулировкой поворота. Обалдеть. Охренеть, вот еще тут целый пакет. Здесь что? Пиви 270 штук. А, всякие болтики, шурупчики, гаечки, шайбочки. Вот эти мини-нядя. Да, надо всякие шурупчики, Конечно, надо болтички. Вот это я заберу. Здрасте. А я тут кормилицу сытную. Для себя открыл. Ну да, смотри. Таблички выход, может, с вашего дома. Камера наблюдения скрытая вот такая. И вот тут в баке, короче. Еще дохерища этих пожарных датчиков всяких. А, у вас тут пожар, походу, где-то. Это на днях горело, да. Это вот сирена, которая вот пожарная, видишь, поплавилась. И вот выкинули. И, видимо, все это, да, после пожара. Такое я брать не буду. Но сирену я взял. Принять тут сколько коробок всяких, ребятки. Тут дворники макулатуру складывают. Но мне макулатура не нужна, мне нужна вот одна коробка целая. Ребят, взял пустую коробку, в нее буду складывать находки, которые вот тут насобирал. Эти таблички заберу. Тут, короче, все это после пожара. Но вот это вроде не пострадало. Вот этот датчик целый. Все целое возьму, эту сирену в гараж возьму, может, по-моему, подключу. В этом пакете куча всяких вот этих проводков для слабоцветов. Точки. Проводки мне надо. Вот этот провод возьму, пригодится. Не помойка, а прям крепость какая-то. Ребятки. Все забором он из кирпича обнесли. Чтоб я держал оборону помойки от конкурентов, видимо. О, не успел подойти. А тут сразу в коробочке удлинитель на две розетки. С припаяленной вилкой. Но это не страшно. На медь-то он точно пойдет. Прокладочки. Ого, ребята, в этом черном пакете огромном. Что-то есть, походу вынос из хаты Какие-то вот джинсы Что это, ребят, у меня есть подозрение Что тут все засыпано этими клопами О, алюминий, лапать какой-то Феррари, о, металл Ребят, смотрите, какая рейка, еще и с розеточками О, светильник, охренеть, он там имеется Ребятки, светильник Лед, он как новый, ребят. А может и рабочий. Надо забирать. Обалдеть. 6500 кельвинов. 40 ватт. О, их тут до хера. Смотрите сколько коробок. Я не ожидал, что в них есть светильники. Вот тут тоже светильник. Возможно, конечно, они сгоревшие. Ну, а может, рабочие. Вдруг повезет, ребятки. Хрен его знает. Надо забирать их, проверять по-любому. Это топовые лампы для гаража. Смотрите, какие длинные. Потолочки светильники о медь медные провода что это небо окружать воду не помещайте жидкость или еду в контейнер паренка какая-то советская техника ребят паренка какой год 89 девятый, наверное, год. Электрокастрюля тиховарка паренка Это типа, ну, советский аналог мультиварки. Я понял. Прикольно. Ну, заберу. Может, кто на рынке это купит. Не буду на мете разбивать. Ну и вот светильнички надо забирать. Кстати, вот один. Сейчас разломаю, посмотрю. Ага... Внутри вот такая вот лента, ну светодиодная как бы. А здесь блок питания и походу он сгоревший. Ну он такой темненький, но ну, может и не сгоревший. Хз. Заберу все светильники. Четыре у меня светильничка и там пять шесть шесть светильников. Главное, чтобы были рабочими. Очень интересный вот этот пакет для мыльных пузырей. Жижа замерзла. Тут какой-то о, USB-кабель новый. Обалдеть, ребят. Опа! Оу, е, бейби. Это же. Что это? Это шотландские виски ребятки. Вот это беру. Какими-то булками запахло. Че это такое, ребятки? Рубль нашел. А это что? Ребят, это церкви, это церкви, представляете? Это воск церковный. Охренеть, тут так темно, ребят, и страшно здесь. О, медный провод. Срано. Ребят, жесть! Кто-то пернул и обосрался с подливой. Вот трусы в говне. Ой, кому-то фартануло, конечно. Не, все, я не могу. Тут все обдрыщено. Что-то сапожки вижу, какие-то. Бежали они по дорожке. Но уже не бегают, уже стоят. Уже на рынок поедут, на барахолку. Беру, вот две пары. А тут все вывезли. Ребят, а ну дай-ка. Ну да, пустая. Видите, кочерга, как полезно. Так, делаем быстрый обзор на Диму. Куртка очень чистая. Кочерга. Здесь у него стеклорез. Хочет резать стекло. Покажи летние кроссовки. Вот зимой носит. Дырявые. Это у него для вентиляции, чтобы снег залетал. Также штаны у него есть же на месте. Еще не такие уж разорванные. Карманы уже видно, что уже все. Пора стирать точно. Куртка сзади, ну, нормальная. Мотня висит сказка. сказках. Ребят, короче, мы столкнулись с такой проблемой. Э, нам надо на ту сторону перейти. А тут как бы внизу река. Поэтому сейчас будем как-то пытаться туда перейти. Ты куда? А он в летних кроссовках вообще сказка. С кочергой с сапогом. Ребят, сапоги с кормилицы вообще шикарные. Они достойные, реально. Капец, тут горочка. Так, короче, главное за сапогами вернуться. Погнали! Все, свои сапоги я беру и Димине. Сапоги десантируем. Не, я с сапогами тут не поднимусь. Надо их закинуть. Цепляйся кочергой-то за забор. О, О. Опа. Это мои сапоги. Сюда отдал. Дим, ты очень интересный. С сапогами и кочергой. Аминье находки. Аминье. Ммм, сижачук. Дай-ка мне. Охренеть, ребят, жесть. Вот это пузырек. Без пробки не купят, Дим. Дима, успокойся, угомони свои сапоги. Не буянь, Дим. Отдай сапоги мои, не вырывай у меня. Дима, что ты ржешь так? конь ты и еб... Ты на мои сапоги рот не разевай, бля. Дай сюда кочергу мне. Чё, даже сапогов нету? А мне сапоги. Слышь? В смысле? Чё? Чё ты забираешь-то, блин? А? <свят> Корми лицо. Вот они. Может, что-то есть, но бак вывезли. А! О, ни хрена себе. Ребятки, остатки доширака. С учетом того, что в помойках голяк, это реально скоро будет моей топовой находкой. Я буду этому радоваться, потому что все дело ведет к вот этому. Утюг Борг? Охренеть! Так он треснул. Наноглаз какой-то Борг, утюг. Модель, не знаю какая, но фирма Борг. Наноглаз. Борг это очень дорогой, да. Если вы... Ой, отлетела это, подошва целая у него. А значит, это можно, наверное, продать где-то. Как-то эту вот эту штуку вот продать бы. Ну, за 500 рублей-то. И провод на медь заберем. Да? поздравляю, Дим. Топ-находка, молодец. О, у меня тоже электроника. Дима! Дима нашел треснутый утюг, а я треснутый фен. Ребят, раньше хотя бы вот это целыми выкидывали. А сейчас вот треснутые кидают. Да. А. А. Как так-то я упал? А где провод? провод я кинул тебе. А где провод? провод. Вон он. О. Ой, вот эти нядя мини. Мусоразборная камера, Ну свет даже включился. Охренеть тут условия. О, одноразочка, ребятки. Одноразочка, эшкуди, эшкуди. О. О, пирожное Только срок годности непонятный Нигде ничего не написано, брать не буду О. хрена себе Какой костюмчик, так это зимний Зимний детский костюмчик Ребятки, беру Это мне сейчас надо, Дима, Дима, Дима аж худи. аж худи Так, что по костюму у нас Baby go made in with love этом. Ну тут пятна какие-то Ну не знаю, может кто купит Возьму на продажу Детский, это зимний комбинезон Получается. Take my Ты намерен ее рвать? Ты драть будешь ее? Давай подеремся. Электроника, я увидел провод. А, AirPods. Ой-ой-ой, USB кабель. А тут намек на электронику. Рассов! А техника где? Да, я их посмотрю Ари... Ребята, AirPods оригинальные Короче. В пакете в этом а я... были На 3,5 миллиметра Если они рабочие, то 800 рублей мы заработаем на них О, Обалдеть, ребят я тоже это вижу. Стоит, короче, тележка из супермаркета. И на ней стоит российская шампанское брюд. белая. Тупо в тележечке, смотрите, замерзшее все. Тупо, ребят, для нас, ребятки. Это детская штучка. Это стоп! Помоечка дарит шампанское, ребят. И вот такую вот штуку. А, вот тут пластиковые штуки нет. Вот здесь должна быть штука пластиковая. Это такая детская штука, куда ребенка кладут, а по-моему качивают. Ой, шампанское, ребят, обалдеть, давно запечатанную выпивку не находил. Это вот мне отмечать, миллион подписчиков помоечка подарила, шампусика. О, нифига себе, это же переносной этот биотуалет, ребятки. А он треснутый, блин, Был бы целый, я бы его взял. Йоргуты! Ребятки! Йоргуты! Вот они! Смотрите сколько! До 15-11. А, они уже просрочены, да, очень плохо. Женский сапог! Ой, еще один, два сапога. Два сапога пара называется это. О, печенье! Слоечки это! Хорошее оно! Ребят, забираю! Сейчас поем! Пакет у меня сапог! Сапог? Где сапог? О, сапог. Тоже сапог. Э, Утеплённый он? сапог. А второй? О! Ой-ой-ой! Ребятки. О, да, да это, падла, принтер этот. Принтер старый. Он никому даром не нужен. Давай. Целый он? А он мокрый. выкинь его. Да выкинь его! Да выкинь его! Выкинь его! Ой, ты кормилица. Ммм, какая плиточка здесь, как дома Не, ну это тут шикарно, даже вот можно помыться здесь И вот все стекает, это как душевая кабина, где можно мыться, купаться Трубы холодные, но помыться тут все равно можно В батарее горячая вода, вон краники Которые открываешь и моешься здесь все спокойно, как в душевой кабине Эта система пожаротушения работает в помоечке, чтобы она не загорелась о, латунечка, родная, ммм, сытный латунный смеситель, Порезу. обалдеть, вот это топ находка, чайничек, ребятки, чайник берем, какой-то пакет белый, ммм, бытовые отходы, крабовые палочки, охренеть, это монитор, это от Apple, моноблок. Шучу, ребят, это шляпа. Это тупо металл. Сейчас эти мониторы никому даром не нужны квадратные. Опа, что-то есть. О, ребят, это же встраиваемая в кухню вот эта комфортная электрическая плитка. Забираем, это продать можно, если рабочая. Это типа варочная панель. Опа, да ну нахер. Пакет с электроникой, обалдеть. Ноутбук. Асус какой-то старый, правда. На Windows XP. Тут надо нажать кнопочку. Ух ты! Он в хорошем состоянии, ноутбук. Экран целый. Хорошо сохранился ноут. И тут от него даже, я так понимаю, блок питания есть, да? Так, а ну-ка, проверим. Да, ребят, ноутбук в комплекте с блоком питания. Модель ноутбука Asus F3G. Стоит он в интернете вот столько. Я думаю, он рабочий, но он просто очень старый, из-за этого его и выкинули. Какие-то пульты, еще эти колокольчики. Пульты не нужны. Ну, вот это DVD. Кстати, и обалдеть, у меня когда-то очень давно был такой же видик дома. Короче, видик и ноут забираю, естественно.